Всем привет, даю свет, даю возвращение в массы. Сейчас проходим терапию и мы подошли к шее вертикально. Но мы уже ее размяли, на горячую не делаем, да? соответственно, на холодную не делаем, а на разогретую шею. Значит, чтобы добраться до Атланта, там очень много мышц вокруг. да. Мы сначала тянем голову, Сам не напрягайся. во всех направлениях. Вот туда, вот сюда. Да. потихонечку вокруг обходим с напряжением переноси руку там чтобы тянулось от, от плеча потихоньку сторону тянулась вся шея вот. вот. потихонечку это делаем в течение все напрягся расслабься, расслабься потянулся, потянулся, потянулся, потянулся. и в обратную сторону Соответственно, человек упирается, видите, фиксирует себя, и мы держим его грудью либо животом с этой стороны, тянем, тянем все стороны. Все, опустили. Теперь попружинили голову, вот так вот руку отдели вот сюда, захватив поглубже плечо, а тут затылочные кости. Ну, ну, на себя, на себя, кость, затылочная кость. И попружинили, видите, вот так вот вверх. А, Талкнув голову вверх, да. На вытяжение. Поднимай вверх. Затылок на себя опусти, чтобы оно. Да. Вот так, вот так. Вот так да. И вверх. Угу. Да? Угу. Хорошо уже, да. Вот кому-то этого уже достаточно. Так, ну и сами приемы делаем, соответственно, с фиксацией. Вот голова болтается. А, только не ты болтаешь, а она под собственным весом. Прямо предупреждается человек, что как пустой котелок. Туда, сюда, как кастрюлька такая, раз, вот, ну, пустая. Под собственным весом качается. Я зафиксирую, строю Можно на стуле делать, кстати, если, если это высоко. Можно на стул. Если человек, ну, вот он плотный человек такой, да? А бывают такие, прям вот так шатаются вот все, да? То тогда его придерживаем еще своей ногой. Вот так, чтобы вот был упор, да? И теперь у нас дифференцированный подход. Втыкаем вот сюда руку, да, и куда показывает большой палец. Вот а, ага. какая надо? Большой палец. показывают примерно туда и пойдет воздействие, аж до третьего, четвертого грудного позвонка. А, окей. Okay. Да, вы вот mm -hmm. Только рука у нас вот от этого пальца до локтя как одна стрела. Не гнется ни так, ни так, ничего не подворачиваем, да, вот, вот прямая. Думаю, рука удар, чтобы было. Разворачивайся. Так, с коленом. Ну давай тоже с коленом, чтобы для демонстрации. Поставили упор. Тут получается в первое ребро мы попадаем, да? Угу. Так, голову расшатали и с большой амплитудой на свою руку толкнули. Одновременно уходит, да, толкнули? А, сейчас. Ты мне не Не помогай, не помогай, не помогай. Угу. И здесь смотрите, такое правило, когда мы поднимаемся выше да, по позвонкам, то э, эта рука опускается ниже. То есть сначала мы вот в макушку толкали, потом выше поднялись, будем вот в весок толкать, еще выше поднялись в затылочную кость, и еще выше поднялись вот вообще прям в затылочную кость. Учается спускаемся рукой под ниже? Да, этой поднимаемся по, по позвонкам, делая расплох вот между этими косточками. Вот распорка, да? Вот распорка по второму же позвонок. То есть целимся в поперечной отростке. Да? Поперечные отростки помним, да, что за соседным отростком да, вот, вот они наши. Поперечные отростки идут вот да, по всей шее. Да, да, да. И при этом, соответственно, вот седьмой позвонок. Вот и первый седьмой позвонок прямо перпендикулярно позвоночнику, да? И просто на нее толкаем руку. Второе правило. Чем выше поднимаемся, тем больше добавляем вращения. Атлант, ну, на второй позвонок получается у нас вот, вращение будет туда. А на атлант, первый позвонок, будет чистое вращение. Просто просто вращение, да. Сам не вращает, а сам вращает. Мне это упор должен быть. Вот а, сюда. Вот сюда, вот туда. Вот сюда, вот, вот, сюда вот. должен быть распор. Вот. Ну, давай седьмой. В седьмой, кстати, можно добавить еще и э, указательный палец. Вот, большой палец в э, остистает росток, а вот этот, э, косточку, да, указательный, в поперечный росток. Вот перпендикулярно, уперлись. Да, перпендикулярно, рука тоже вот так идет, горизонтально, вот так горизонтально лежит. Расшатали, расшатали, и раз. Вот, встал, Теперь третий-четвертый упираемся. упираемся вот. вот. И вперед. распорочка там маленькая же, да? Вот так вот уже идёт. Да, ну распорку поменьше, да, потому что шею вперёд. Вот, у -у -у. вот. Он чуть подал вперёд, потому что, ну, у него такая шея. Чуть подал вперёд, да, и теперь уже за височную кость получается вот туда, Наклон вперед. Решатали, шатали, шатали и раз туда. Второе позвонок Еще выше поднялись. Только, только не душите человека, просто и получается, вот мы накатываем на руку, накатываем, накатываем. Почувствуй, когда он расслабился, да? Перескакиваем на затылок и туда, раз, раз и туда. Рукой на себя, получается, здесь. рукой на себя, чуть подкручиваем, да? То есть второй и первый позвонок, они крутятся вокруг черепа, поэтому добавляем вращение на себя, а, а головой туда, да, головой туда, вот так. А, одновременно вверх, да. В ту сторону не был А, ты залоб держишь? А ну, залоб можно, конечно, но слабее получится, залоб больше. И вот так вот, пах, вверх. да? Да, да, вперед, вперед, вперед, вперед. Вот туда. А, довольна да. тут? Ну, это довольна по другой причине. А, так, ну и сам Атлант на вращение. Кладем с этой стороны. Положили руку, щечку на руку кладем. Ну ладно, берется вот так Тут нам нужно, смотрите, как, какое правило для Атланта. 45 градусов в сторону, 45 градусов вперед. латерофлексия получается, да? И 45 градусов ротация примерно. Ну, у среднего человека так, у кого-то вот, очень гибкая шея, да, то вот, там больше, больше будет, да? То, вот, уже тем типа, ну, да? вот более углом на флексию получается да работаем аккуратно взяли за щеку здесь мышцы за вернее здесь мышцы расслабляем сзади и поднимаем это, кстати, поднимается затылок а это вращает ну еще бы вот если я поместился да я бы еще отключаю от вот такой толчок это нормально а вот так вот да так. А. готово наклонили вот расшатали чтобы расслабленно было и Раз, вы вот, вот. Я расшатала, расшатала. Ой. О, сама испугалась, что получилось. Это оно было, это было Атланта, как раз. Да, зрение, кстати, улучшает. Так, ну какие есть еще нюансы? Ну, если у вас рука как бы маловата, например, для шеи, да, то можно подсунуть все под предплечье. Так, чтобы кости были наверху. Одна... Локтевая внизу, локтевая вверху. Не боком, да, а вот так, через свою кость. Получается мягче, на голову накатывается. И как будто бы мячик через сетку перекидываем. Да, вот То есть раз. там не получится, да? Затылочную кость. А, Затылочную кость. Затылочную да. угу. так. Нет, ты летала куда-то не туда. Те же самые приемы можно сделать на стуле с человеком, да, или можно сделать э, стоя. Вот так вот. Да? Да, да, правильно понял. Затылок, затылок. А, здесь за затылок. И чуть-чуть вот туда... Вот так. Да, да, с вращением, а да, да, все правильно. Делаем с расширенный второй позвонок. Я <смех> <Александр Крати>. сам <смех> Ох, и второй позвонок, да. А, так, и отдельно я вам говорил про второй позвонок, что у него две дужки, да? И получается, мы можем немножко ошибиться, щупаем осистые отростки, да? Получается, он по центру одна дужка. Вот он развернулся и оказался по центру. Вот осистые, да? Он должен быть вот так стоять, но он развернулся, оказался по центру, нам кажется, да? А на самом деле второй отросток мы за мышцами не чувствуем. Uh -huh. Поэтому обязательно проверяем боковые позвонки, да? И если э, повернулся второй позвонок, давайте второй подговорим сюда, то значит нам надо поставить его за череп в том же направлении. В общем, у нас не в обратном, а в том же. Каким образом? Мы повер... подняли череп. Выдернули, разве, он встал сюда и вместе они потом дошли на место Ах, то есть Да, надо челюб выдернуть Вот в такой позе просто я не, не умещусь, поэтому посадим его на стул Сюда, сюда стул вон тот так глубокий лицо захватили вот так наискосок под, э, под скур, от бородка прям до да, височной кости, вот такие, да. Только не душу его не надо вот так захватывать, не душу, все свободно. Здесь так вот это мешает грудную мышцу, да, чтобы не душить. Если бицепс захватите, там будет больнее. Вот расшатываем, расшатываем, голова падает, падает, спину ровно держи. Вот. А вторую руку будем отталкиваться вот толчок. Расшатали, расшатали и ох хорошо на себя. О, Боже, он <laughs> да не прям хорошо так вот прям вытянуло. О. Если человек расслаблен, да то это делается легко и просто. Да это вот вам как расслаблен. Да, клади голову, а он сейчас сюда не поворачивается, да. Ну сейчас сюда не идет. Тебе ну надо, да, да. Да. В общем, для этой стороны тогда ему надо будет еще раз согревается, согреваться, да. Да, еще раз дергать, вытягивать и только потом весь он не уклоняется. Вот и да -да. вот тянет мышцы, да? да? Да, да, да. И несколько тестов а, прежде чем работать, да? Смотрите, а, берем голову в бок и экстензия назад и тянем вниз, толкаем. Если здесь болит, то значит это артроз фасеточных суставов. Фасеточные суставы у нас сбоку, да, где они стыкуются то есть вот эти вот суставы мы их сжали вот так назад, да? и сжали их, то есть, мы их сжали, чтобы протестировать mm -hmm. да? и то же самое с другой стороны то есть мы их развернули боковыми отростками да? наклонили и вот туда вот сжали так, вот тело фиксируем надо их болит не болит? Mm -hmm. ну и надо понимать боль может быть мышечная может быть суставная да? может тогда эта мышца тянется отсюда а тут суставы сжали, суставы не болят да? ну, значит, тебя Артроза ширина, шейного отдела нету, анкелозирующего спонзилла, артроза тоже нету. Вот, и еще один тест, можно просто на голову надавить, вот так вниз, вертикально. Там проверяется второй позвонок, зуб у него, который торчит, через атлант, помните, он должен? Через атлант, да? на котором он вращается череп. Если слишком глубоко посажен, осели позвонки, да, то он будет упираться в продолговатый мозг. Человеку сразу будет головокружение, тошнота там появится, да? Ну, все вот ничего не случится, все нормально. Тогда как раз мы будут показаны вот эти вот вытяжения за, за голову, что мы толкали, да? Чтобы этот зуб оттуда вытащить. <связать> ну и, соответственно, сразу улучшается сон у человека, да? Улучшается кровообращение. Тут меня прям. Да? <связать> Мозговое, потому что <связать> <уже> все... <связать> артерии, которые зажаты были задние две, да? Они высвобождаются, поток идет крови в мозг с витаминами, с кислородом, да, и это обогащается затылочная зона кислородом. У человека зрение, мне часто говорят, О, я сразу ярше с тобой видеть, лучше ярше. Ты, по-моему, тоже говорил. Да, да? Да? Читать начал Безачкова тоже. Во, видит, читает. Я сам удивился. Что, значит, пришел к нам на занятия, сколько там, 5 дней позанимался, и уже Безачкова читает. А вы много упускаете с не с нами, дорогие друзья, поэтому будьте здесь. А я колоссав, вам, всем, вас всему научит. До новых встреч, дорогие друзья, наилюбователь в массы. Подписывайтесь на канал.